Образ победы Украины Александр Роджерс Начнем с образа победы на Украине, Военное поражение ВСУ, последующая зачистка территории от нацистов, трибуналы над нацистскими преступниками. Третье. Прекращение украинской государственности, ибо любая украинская государственность по определению русофобская. Четыре. Деукранизация, образование, культура. Воспитание, восстановление истинной истории, искоренение бандеровской идеологии и хата скраинчества. Если кого-то смущает деукранизацией, то вот вам пару скринов для понимания, что Украина-Запад (тире желает России. «Запрет российских СМИ в Европе – это защита свободы слова», высказывание гражданина Боррель. Орел был бы доволен. То есть они, не скрываясь, пишут, что их цель – полное уничтожение России. Расчленение на множество мелких частей, уничтожение русской культуры и идентичности. Соответственно, как они желают нам, так нужно и с ними. И даже не пытайтесь в это другое. Что посеяли, то и пожнут. Как говорила Екатерина Великая, это государство враждебно России, поэтому его быть не должно. Я понятно объясняю? Никакой дружественной Украины, никаких незалежных Медведчуков с Азаровыми и, простите, Алинаками. Иначе мы не обучаемы и снова будем наступать на те же грабли. Грабли Мазепы, Скоропадского, Бандеры, Порошенко и Зеленского. Всегда найдется предатель, который за печеньки продаст Родину и начнет выдавать себя за украинца. Будь то австрийский подданный Штефан Бандера, уроженец Курска Климкин, или еврей Зеленский. Украина – это антироссия. Так задумывалось изначально и быть иначе не может. Оставить любой огрызок в 50% или даже процентов 20% Украины – это оставить нацистский анклав у себя под боком, жители которого, нищих и голодных, а значит внушаемых и управляемых, еще и будут накачивать на реваншизм. Поэтому нужно выбить любую базу для подобного враждебного России сепаратизма. Единственное русское пространство разделении бывших украинских территорий на несколько губерний, не связанных в единую административную общность, единые правил русского языка, никаких местечковых наречий, особенно выдаваемых за отдельные языки, искоренения польской пропаганды, насаждавшейся обществом просвита и другими аналогичными структурами. Хочешь считать себя украинцем или говорить на жутком суржике, называемом мове? Пожалуйста, но в Канаде или еще в какой-то дыре другой мира? Традиционно дающий приют нацистам. Желательно за пределами Евразии. Нет, но с одной стороны хочется 100% результатов в плане ответственности нацистов. Но с другой мы люди взрослые. Помним, что этого не удалось достичь даже после Второй мировой. В основном благодаря демократичному и свободному Западу, который активно укрывал и спасал нацистов. Поэтому сколько поймаем, столько и поймаем. Главное не амнистировать тех, кого поймаем. Ибо безнаказанность порождает беззаконие и рецидивы. Соцсети, кстати, в помощь. У НКВД и смерших не было. А у нас есть. Нам проще. 20 лет назад никто бы не поверил, что чеченцы массово будут воевать за Россию. А это реальность? Зверяков переловили и уничтожили. Нормальных интегрировали в систему. Это называется империя. Или, как говорили мои учителя, иерархическое управление гетерархиями. Тем, кому сейчас 10, мы не нужны. Они нам не простят голода и бомбежек. И нынешнее поколение жителей Украины не простит холода, голода и могилизации не только коллективному Зеленскому, но и всему Западу, который втянул Украину в это противостояние. Через 10 Через 20 лет никто не будет так жестко ненавидеть Запад, как нынешние украинские дети. Но для этого нужно, конечно, падение режима и прекратить нынешний поток ядовитой русофобской пропаганды. И затем планомерно заниматься их воспитанием, объясняя, как все на самом деле происходило, кто виноват. И, в общем, никакого больше изучения украинского языка в школе. Все равно его никто не знает. Никаких фильмов их не смотрит, никаких книг, особенно всяких Забушко, не читает. Все прекрасно знают, что книга-печатание на украинском заведомо убыточна. Даже если ты публикуешь Пауло Коэлью или Джорджа Мартина. Оно мертвое, мертворожденное. И умерла так умерла, не подлежит реанимации. Еще раз, денацификация должна включать в себя и деукранизацию. Ибо немецкий народ может и существовать тысячу лет до нацистов, хотя у них те еще традиции, если копнуть. А вот украинство – это изначально искусственный русофобский конструкт, и иным не может быть по определению. Украинство – это не национальность, это идеология. Идеологии русофобии и антироссии. Три попытки украинствующих выступать на стороне противников России за сто лет Скоропадский, Петлюра, Бандера, Шухевич это наглядно доказали. Поэтому только искоренение украинства как явление и ничего больше, никакой Украины, никакой мовы, никаких поблажек, амнистий, смягчения, реабилитации. Иначе будет и четвертый раз и пятый. Автор публикации Александр Роджерс. Образ победы Украины. Текст читал Руслан Хакимов. Всего вам доброго, ставьте лайки, подписывайтесь и до грядущих встреч!